привет привет с вами Лилия Донскова и за кадром Михаил Булавцев и мы продолжаем заниматься дизайном нашего дома оформляем наше пространство и сегодня будем собирать необыкновенное зеркало в форме звезды мы нашли эту невероятно красивую штуку в Instagram магазине есть такая девушка Анна я обязательно скину ее ссылку под этим видео чтобы вы могли посмотреть потому что у нее разные разные красивые изделия вот и мы нашли это зеркало разница в четыре раза дешевле чем я видела в интернете ты правильно говорю сегодня мы посмотрим насколько у нас Миша руки растут из того места давайте уже быстрее начнем собирать где ну, твои <laughs> Ну я обычный домохозяйка поэтому не знаю как я с этим справлюсь ну что давайте приступать открываем пакет и извлекаем все что есть внутри инструкция ух ты сколько палочек само зеркало тут еще что-то ух ты как классно визиточка со стрекозой клей Ох, сколько маленьких зеркалов все пакет пустой итак давайте начнем разбираться начнем с инструкции как обычно привет меня зовут Аня смотрите как это мило вообще я рада что в ваших руках мой творческий конструктор собрав который вы получите прекрасный декор для своего интерьера я очень старалась продумать все до мелочей поэтому я уверена у вас все получится просто получайте удовольствие от процесса сделай свою звезду сам так все лучики разложены по комплектам и пронумерованы то есть мы сейчас будем так вот их раскладывать ух ты так клей есть все зеркала элементы на липком слое это очень удобно кстати просто нужно будет снимать защитную пленку центральное зеркало может быть защитной пленкой тоже удалить но это потом удалим когда все приклеим так если возникли сложности то нужно можно будет получить мастер-класс с видеоуроком. Отлично, я думаю, мы разберемся. Миша, со мной самое главное? Я уже посмотрел э, примерную конструкцию угу. и понял, что Лиля здесь прекрасно справится сама. Нет! Как раз проверим, насколько у нас очмелые ручки домохозяйские. Нет, нет, нет давай да. помогай вместе. Здесь все легко. Ну вот откуда начинать? С самого верха нам единичка пойдет. Смотрите, все пронумеровано. На 12 часов открываешь, еди... ставишь единичку. Знаешь, да. 12 часов? Нет. А как ставить, подожди, ага вот лучик, вот этой стороной, ага вот так, правильно? Наверное. А нужно наверное, приклеить надо? Ну ты сейчас Сначала пока... разложить? Да. Так, тогда мне нужно больше пространства, потом куда? Мы позаботились, заранее положили клеенку, полиэтилен, целлофан. Так, это где? Вот так, наверное, чуть-чуть центре. Мне кажется, я одно буду очень долго делать, Миш, помогай. уверена, что ровно. Проверю вот этой штукой. Вот так. Угу. Так, а дальше что делать? А почему ты так решила? А как нужно? Ну ты посмотри на картинке. На картинке обозначено. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Вот, что смотри. Что ты делаешь? Ну что, смотри. Вот так вот. На тебе, на тебе. Ставь 2. С другой стороны. Вот сюда. Да. Так. Три. Домохозяйка. Три. Четыре. Четыре. Там снова три. Как вариант, давай время не тратить. Ага. Клея наливаешь чуть-чуть и сразу вставляешь. Давай. Так, так, так. Все. А, Наливай, клей, наливай клей. Убирай. Наливай чуть-чуть клей. Открой. Все легко и просто. Ой, а как вы наливать? Может, кисточка? Может, дырочку сделать? Давай дырочку. Давай дырочку, все отлично. Как да. ты строил, Я же только командовала. Слушай, ну как это красивенько. Я, наверное, эту стейкозу потом приклею тоже куда-нибудь на зеркало. Она невероятно красивая. Посмотрю, пока сами зеркальца маленькие. А, их, скорее всего, просто хаотично нужно будет приклеить. Вот такие они хорошенькие. Слушай, это не такое зеркало, как вот обычно стекляшка, а другой материал. Ну, видно изображение так же классно, как и в обычное зеркало. Супер. Давай, быстрее клей. Так, все вынуть? Надо положить еще звук такой. У вас осталось 30 секунд. И бомба взорвется. Быстрее, быстрее, Лиля. Миша, я даже не знаю, сколько его лет, не, не кричи мне. Мне кажется, много наливается. Мне кажется, мне нужна кисточка маленькая, чтобы ей э, брать и растаскивать по этим, ну, как бы мазать. Так. Так. О, вот, кисточка, типа, отличная кисточка. Два, он быстро потом растворит, то есть его не будет видно, тем более это оборотная сторона. Так, ну вот я пока вот такое количество сделаю. Нам нужно заголовок отстрелять. Вот так. Раз, два, три, четыре. Так, это у нас был какой лучик? Четыре, три, теперь два. Два. Классно! Вообще! Слушайте, это прям очень забавно, то что можно самим делать такую штуку. Можно сверху еще клеим пройти. Давай сейчас я разложу, а угу, потом пройдемся. Потом угу. Так, один. Теперь опять надо их так разложить. Два, три, четыре. А эти вот какие у меня были? Это единички, наверное. Угу. Угу. Так, погнали. Три, четыре. Три, два. Один, два. Двоечка. Троечка. Вот теперь дело пойдет быстро. Оп! Давай я в эту сторону буду рассказывать, а ты в эту, а то я буду полдня делать. Миш, ну давай вместе, ну что ты вредничаешь. Не надо не меня контролировать, давай вместе делать. Вот это мы до вечера будем делать. Давай какой-нибудь листочек на него вылить клей и кисточкой брать. Дай какую-нибудь чашечку, крышечку. Так можно просто разлить? Для ускорения. Решили проверить, откуда у меня руки, раз, да, он. Главное не пожалеть. Так, это был маленький самый. Так, троечки сюда. Троечки сюда, между ними вот так вот положить, чтобы не спутались. Так, и теперь можно легко двигаться дальше. Я светленькая светленькой вверх, ага. Так. Да, многовато здесь получается. А ты клея много налил, я меньше наливала. Хорошо, что мы пленку постелили. Слушай, мне кажется, у меня две одинаковых тут. Вот салфетка есть. Можно салфетка снять лишнюю. А, такие коренькие. Там Два. Так у нас все получилось это оказалось очень просто мы быстро разобрались что нужно делать клей который нам показался лишним он после высыхания полностью исчез и сохла звезда у нас где минут 30 лежала потом мы проверили убедились что все держится очень крепко и сейчас будет самое интересное я ее переверну на лицевую сторону так все проверили классно и так как зеркало у нас чуть больше чем подложка то оно как раз закроет вот тут где немножечко клей у нас вытек ой чуть-чуть клея вот все закроет вот это зеркало мы его приклеим это будет наш основной герой и нам нужно разложить вот эти мелкие зеркала я думаю что нужно будет сначала их разложить как-то красивенько по крайней мере самые крупные а потом уже приклеивать да Миш, вот смотрите здесь на картинке у нас показано что Например, вот сюда. Чуть повыше. Так, все, я теперь сама устраиваю полный хаос. И желательно, мне кажется, их раскладывать на, разной, на разном расстоянии. Чуть ближе, чуть дальше. Так вот. Ой, занятия, конечно, вообще обалденные. Нам очень понравилось. Нам осталось оторвать центральное зеркало, освободить. Ой, надо его сначала нам приклеить, точно, чтобы потом руками его не трогать. Самый гигант. Так. переворачиваю, аккуратненько центрую. Оп, готово. Очень хорошая основа, она такая прям липкая, быстро схватывается. И снимаю пленку. Вау, как красиво! Слушайте, это просто нереально. Надо примерить на стену. Выглядит очень забавно смотрите как это выглядит прикольно на белой стене мне кажется вообще огонь мне очень хочется со стороны конечно посмотреть но у нас пока еще нет гвоздика сейчас мы прицелимся точно на какой высоте это будет на какой ширине и вообще очень нарядно как вы считаете повесили бы у себя такую красоту самое главное мне очень понравился сам процесс как это мы все делали это необычно то что это не готовое изделие а конструкторы мы его сами собирали ну и конечно же изделие очень красивое супер просто мы довольны